Всем привет! Вы на YouTube-канале торгово-аналитической платформы ATAS. В этом видео мы поделимся разворотной стратегией для торговли по уровням дисбаланса, которые можно определить на профиле рынка. В качестве иллюстрации, анонсирующей стратегию, можно использовать этот график. Тонкое место это и есть уровень дисбаланса, который дает сигналы на разворот. Смотрите в подробностях далее, что такое профиль рынка, как анализировать профиль, обоснование торговой стратегии, несколько примеров на реальных графиках. Профиль рынка – это инструмент объемного анализа, который показывает активность торговли по уровням. Чем больше контрактов проторговано, тем более широкий столбик на профиле рынка рисуется на этом уровне. Торговая аналитическая платформа Atas предлагает несколько инструментов для работы с горизонтальными объемами или профилем рынка. Это фиксированный профиль, который может располагаться в левой или правой части графика и строить профили в различных режимах. Индикатор профиля рынка. Произвольный профиль. Этот инструмент рисования строит профиль для той области на графике, которую вы обводите мышью. Кластерные графики в режиме профилей. Индикатор динамических уровней. Все показания инструментов для работы с профилями обновляются в реальном времени, имеют настройки по режимам, визуализации, отображению уровней максимального объема, зон стоимости и другим параметрам. Как анализировать профили рынка? Существуют различные подходы, но в самой основе анализа профиля рынка Лежит концепция, гласящая, что рынок всегда находится в одном из двух состояний – тренд или флет. Если рынок находится в тренде, то цена движется направленно, не задерживаясь на уровнях. Это означает, что рынок находится в дисбалансе, так как или сила предложений преобладает над силой спроса, или наоборот. Если рынок находится во флете, выпуклость на профиле рынка расширяется. Это означает, что рынок находится в балансе так как силы спроса уравновешивают силы предложения. Цена устраивает в равной степени и покупателей, и продавцов. Важные характеристики профиля рынка – это выпуклость в форме колокола, уровень максимального объема, а также уровни зоны стоимости. Зона стоимости на профиле рынка – это тот диапазон цен, по которым происходит большинство сделок. Задать значение зоны стоимости в процентах вы можете в настройках платформы ATAS. Понятие зоны стоимости, да и профиля рынка тоже, тесно связано с нормальным распределением или распределением Гаусса. Оно используется в математике, физике, статистике, теории вероятностей и других областях, в том числе в объемном анализе биржевой торговли. Про нормальное распределение вы можете почитать в Википедии и в других источниках. А чтобы получить больше информации для работы с профилями рынка, следуйте на релевантные статьи из нашего блога, ссылки в описании. А мы перейдем к реальным графикам. Это рынок фьючерсов на индекс NASDAQ, период 30 минут. Цена 2 дня находилась в диапазоне, сформировав выпуклость и уровень максимального объема около 14490. В этот период на рынке действовал баланс спроса и предложения. А затем цена пошла вниз, вероятно, из-за опасений рецессии. При этом на профиле рынка образовался уровень дисбаланса в районе 14300 за один контракт. В этом месте продавцы значительно превосходили покупателей. На следующий день цена поднялась к уровню дисбаланса. Идея в том, чтобы открыть позицию шорт в расчете на то, что на этом уровне продавцы сохранили превосходство, и цена совершит разворот вниз. Чтобы снизить риски, будем искать сигналы подтверждения разворота на младших таймфреймах с помощью продвинутых инструментов платформы ATAS. Переключимся на тип графика Range XV и отметим, когда появляется медвежья поглощающая свеча, которая сопровождается большим всплеском отрицательной дельты. Это обоснованный сигнал для открытия позиции Short. Защитный стоп-ордер можно установить немного выше сигнальной свечи. На следующий день рынок предоставил еще одну возможность открыть позицию short от этого же уровня дисбаланса. Следующий пример с рынка фьючерсов на евро. Этот пример показывает обратную ситуацию, когда уровень дисбаланса служит поддержкой для открытия позиции лонг. 18-19 апреля евро торговался в диапазоне, на профиле сформировалась выпуклость, свидетельствующая о балансе спроса и предложения. Затем курс евро пошел вверх. На уровне 1.0480 сформировался тонкий профиль, который мы трактуем как уровень дисбаланса, где покупатели имеют неоспоримое преимущество над продавцами. Цена здесь не задерживалась долго во время роста поэтому мы можем предполагать, что она найдет здесь поддержку, если произойдет коррекция. Откат к этому уровню действительно происходит, и не один, а даже два. Чтобы найти подтверждение и более точный сигнал для входа в лонг, переключимся на трехминутный кластерный график с индикаторами Дельта и Big Trades. Обратите внимание, что серия рыночных продаж, заметных по индикатору Дельта, и ярким красным кластером – не привела к снижению цены под уровень дисбаланса. Это признак, что поддержка устоит. Поэтому когда появляется крупный всплеск рыночных покупок, заметный по индикатору Big Trades, это можно трактовать как начало нового бычьего импульса. Цена реагирует резким взлетом и последующим откатом, который не превышает 50%. Рынок снова демонстрирует бычье поведение. В какой момент открывать лонг, зависит от ваших личных предпочтений и накопленного опыта. На следующий день от этого же уровня можно было совершить еще одну сделку long, используя аналогичные индикации, такие как отсутствие медвежьего прогресса и последующий аномальный всплеск рыночных покупок. Пример третий ⁇ рынок криптовалют. Это 4-часовой график. После стадии временного баланса цена снизилась, а на уровне 41700 образовался тонкий профиль. Это признак дисбаланса в пользу продавцов. Согласно нашей стратегии, нам следует ожидать тестирования этого уровня и разворот вниз. Чтобы подтвердить точку входа в шорт, переключимся на 15-минутный таймфрейм и добавим динамический канал. О том, что это за индикатор, вы можете почитать по ссылке в описании. Когда цена выходит вниз из канала, это повод искать точку входа в шорт. Самые нетерпеливые трейдеры могут открывать позицию по рынку. Более консервативные – ждать небольшой восходящей коррекции, которая, к слову, происходит далеко не всегда. И в завершение видео – лайфхак. Чтобы не пропустить подход цены к уровню дисбаланса, воспользуйтесь алертами. Настроить их в платформе ATAS очень просто. Добавьте горизонтальную линию, откройте ее свойства – Поставьте галочку в пункте ⁇ Использовать алерты ⁇ На этом все. Надеемся, это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях, оставляйте комментарии и, конечно, скачивайте платформу ATAS. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.